Всем привет! С вами в эфире Портал 713, я его ведущая Хмелькова Ольга. И сегодня у нас с вами будет очень интересный разговор про ГАИ, про ГИБДД, ДПС. Вот. Очень много изменений у этих ребят произошло, и, к сожалению, наш народ спит. И совершенно никто не знает, что же произошло и что же вообще происходит на дорогах нашей страны, на которых вы каждый божий день передвигаетесь и встречаетесь с этими прекрасными людьми в желтых жилетах. Но мало кто из вас знает некоторых нюансов их взаимодействия с нами до да, либо наших взаимодействий с ними так вот о чем мне сегодня хочется поговорить значит первое о чем я вам хочу рассказать всем я понимаю что вообще поняла по общению с народом что мало кто это знает и вообще практически никто не знает первое на что стоит обратить внимание это то что гибдд ребята больше нет все гибдд были ликвидированы до 2012 года абсолютно вы можете и залезть в наш любимый ЕГРИУ налог и вообще все кто меня слушает уже дол должны были там поселиться подружиться с этим ресурсом да и проверять всех и всякого э, на вообще наличие регистрации в российской федерации так вот, ребят, ГИБДД у нас уже давно ликвидированы. Ни одного ГИБДД нет и не существует, и больше их в помине нет. Вот такая вот у нас есть новость. Но она для кого-то уже совсем не новость. Просто обратите на это внимание, что ГИБДД больше не существует. Следующий момент. Значит, есть структурное подразделение МВД России. Структурное подразделение называется ДПС. Никакого там ГИБДД тоже ничего нету. У них есть структурное подразделение ДПС. У структурного подразделения есть... Должность, согласно штатному расписанию, называется она автоинспектор. Вот, ГИБДД там, или еще как они придумали в своем штатном расписании. Но в общем, ребята, это просто должность в штатном расписании подразделение ДПС, которое является структурным подразделением МВД России. Соответственно, это структурное подразделение, понимаете, да подчиняется всему, что подписал Колокольцев. Дальше, на что хочу обратить внимание. Я здесь открыла сайт, ну вот к примеру, да, я далеко не полезла, я сейчас нахожусь в Сочи, поэтому открыла сайт Сочи М23 МВД РФ, по-русски написано. И вот читаю прекрасные такие вот ДПС, дорожно-патрульная служба УВД по городу Сочи. И они пишут, кто они такие, да, это система подразделений государственной инспекции безопасности дорожного движения. Система подразделений, госинспекции безопасности дорожного движения. То есть они на сайте а, вас вводят в заблуждение. Значит, подразделений государственной инспекции. Государственной инспекции не существует, ее уже нет. Министерство внутренних дел Российской Федерации, да. Министерство внутренних дел Российской Федерации существует, действительно, но почему-то здесь у них такое странное большое название: Система подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения, Министерство внутренних дел Российской Федерации и все это вместе, Госавтоинспекции. Ребят, давайте делить уход котлет, да, и давайте все-таки смотреть фактом в глаза. Существует отдельно Министерство внутренних дел Российской Федерации, действительно называется оно МВД России, покороче, да, и в этом МВД России есть дорожно-постовая служба, дорожно-патрульная служба, простите, пожалуйста, это структурное подразделение МВД. Никакого ГИБДД, как отдельного юридического лица, не существует. Это раз. Значит, что мы делаем с этим фактом? Внимательно смотрите удостоверение сотрудника ДПС, который к вам подходит. В этом удостоверении всегда написано, кто выдал удостоверение. Если вы там видите, что выдал удостоверение ГИБДД по какому-то городу, да, тот же, значит, ищите это ГИБДД в налог.ру. Как правило, вы не найдете. Ваши действия... Если к вам вот такие вот ряженные подходят, с такими вот удостоверениями, вы должны первое позвонить в службу собственной безопасности МВД, позвонить на телефоны горячих линий того региона, где вы находитесь, да, и вызвать оперативную группу или группу оперативного реагирования да, по факту преступления, потому что э, на вас, вас задержали преступники. Да, это люди, которые не имеют права носить форму и которые... Которые не имеют права пользоваться поддельными удостоверениями. Да? Вызывайте, пожалуйста, наряд по факту вот остановки вас неизвестными личностями. Следующее: читаем на прекрасном сайте, сайте Сочи 23 ДРФ, Читаем. Дальше, значит, про ДПС. Правовую основу деятельности ДПС составляет Конституция Российской Федерации. Но ну, мы с вами знаем, да, что Конституция нам совсем не Конституция, это проект Конституции, а еще проще это устав коммерческой фирмы, да. Следующее. Федеральные конституционные законы. Причем здесь не сказано, какие ФКЗ они имеют в виду. Какие ФКЗ, ну, видимо, ФКЗ о создании МВД, но пока слабо мне понятно, да, какими же все-таки ФКЗ они пользуются. Хотя данное подразделение должно вообще писать полную информацию, чем оно руководствуется в своей работе. Оно обязано. да, У нас есть такое правило, что человек должен быть информирован Информирован, да, С чем он имеет дело, с кем он имеет дело. Федеральные конституционные законы без перечисления, да, это вообще непонятно. Это вот вилами по воде, чем они руководствуются, тоже мне непонятно. Следующее. Федеральный закон номер 3 ФЗ полиции. Но ну это мы знаем этот закон. Хорошо. Указ президента 711 о дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения. Вот у нас сочинский ДПС руководствуется этим а, указом президента. Вы знаете, я не поленилась, честно вам скажу. Я проверила все документы, на которые ссылается у нас сочинский ДПС. Сейчас я вам найду этот приказ 711. Я его даже отсканировала. Здесь себе скачала. И самое что интересное в этом приказе 711... Ребят, скачайте его, пожалуйста. Значит, Указ президента Российской Федерации 15 июня 1998 года, номер 711 о дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения с изменениями и дополнениями. Читаем в этом указе президента пункт 2. И во втором пункте написано переименовать государственную автомобильную инспекцию министерства внутренних дел в государственную инспекцию безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации. А, собственно говоря, а что мы переименовывали? Какое то юридическое лицо или что мы переименовывали? Или этот приказ вообще на самом деле относится к структурным подразделениям и каким-то внутренним? ну странно, почему? Почему? Внутреннее, внутреннее структурное подразделение МВД России да, создает президент Российской Федерации да, и подписывает указ о переименовании внутреннего структурного подразделения МВД. Или все-таки здесь речь идет о юридическом лице Госавтоинспекции да, на Государственную инспекцию безопасности дорожного движения, то есть ГАИ, переименовали в ГИБДД. А все ГИБДД, мы знаем с вами, закрыли. Когда закрыли? Закрыли до 2012 года. То есть а указ вот этот, вот, на который ссылается сочинский сайт, он от 1998 года. Понимаете, да? То есть, ребят, вот этот вот указ, который официально висит на официальном сайте ДПС, да, он не действует он к ним вообще никакого отношения не имеет и за уши притянут. А, о том, что переименовать ГАИ в ГИБДД, вот и дальше уже по этому указу что-то делать, в общем, нормативная база, конечно, никакая. Так, хорошо, читаем дальше с сайта, на что они еще опираются. Еще есть у нас тут постановление правительства Российской Федерации 23 октября 1993 года, номер 1090 о правилах дорожного движения. Иные нормативные акты Российской Федерации. Значит, о правилах дорожного движения 10.90. Давайте все-таки посмотрим, что же там за правила дорожного движения, на которые у нас сочинские ГАИ, ГИБДД, ДПС работает. Вообще непонятные парни, кто это такие. Значит, правила 10.90 действительно есть такие, действительно действующие, но... Очень удивительно. Я открыла э, эти правила по ДДД РФ 1. Общие положения статья или пункт 1.1. Я читаю. Настоящие правила дорожного движения устанавливают единый порядок дорожного движения на всей территории Российской Федерации. Я дальше могу не читать значит, настоящее правило дорожного движения устанавливает единый порядок дорожного движения на всей территории Российской Федерации. А где посмотреть территорию Российской Федерации, я вам подскажу. Территория Российской Федерации у нас обозначена в проекте Конституции Российской Федерации статья 67.2. Да? Территория Российской Федерации включает территорию ее субъектов, она уже физлиц, да? а территорию кого там еще? <смех> Континентального моря, да, и каких-то там островов особой экономической зоны. Но на самом деле по той дороге, по которой я ехала, и там, где меня остановили, это вообще не попадает, да. Если только сказать, что эта дорога является частной собственностью субъекта Российской Федерации, да, но тогда мне нужно требовать, наверное, право собственности на эту дорогу. Но тут опять заминочка происходит, потому что что на всех Сочинских дорогах написано Росавтодор. А Росавтодор это юридическое лицо, и а, по всей видимости, когда хозяином дороги считается Росавтодор, какой Росавтодор имеет отношение к Краснодарскому краю, тут тоже вопрос. Вот, ну, и, собственно говоря, да, Ростовская область тоже самое Росавтодор, тоже а, юридическое лицо обслуживает эту дорогу, да, но ну, не знаю, что там владеет, оно не владеет, да, но ну, поскольку строило, видимо, как-то и владеет. Я с этим не разбирался, ребят, я просто сегодня по ДПС хочу с вами поговорить. Дальше мы читаем, что на сайте ДПС да, вернулись Сочи-23 МВД РФ, иные нормативные правовые акты МВД России, а также законы субъектов Российской Федерации, изданные в пределах их полномочий. Очень любопытно. Вообще я считаю, ребят, что если вы работаете по каким-то документам, открыли свою фирму, да, юридическое лицо, наверняка вы знаете, какие законы регламентируют вашу деятельность. И вы этими законами руководство своей повседневной деятельности. Так почему же у нас подразделение ДПС не может четко, открыто, спокойно написать весь список, какими оно руководствуется законами и на каком основании, да, которые регламентируют ее таки деятельность. Вот мне вот очень удивительно, да, вот такое халатное отношение э, руководителя вот этого вот подразделения Дорожно-патрульной службы УВД по э, городу Сочи, но ну, я так думаю, что это на всех сайтах такое безобразие творится. Вот мне непонятно, чем они руководствуются. Хорошо, да, Дальше читаем. Значит, деятельность ДПС строится в соответствии с принципами законности, гуманизма, уважения прав человека. Ребят, слушайте внимательно. Уважение прав человека. То есть ДПС обязаны уважать права человека. Открытости и публичности. А, о чем это говорит? Это говорит о том, что сотрудник ДПС, который остановил меня на дороге до да, 83 километр э, дороги Сочинской, и который запрещал мне его снимать, он нарушил свое же распоряжение своего же начальства, он нарушил э, абсолютно. Все регламенты, все приказы и все постановления, на которые тут регламентирует их деятельность, да, потому что оказывается, что деятельность ДПС строится на открытости и публичности, а значит он должен вести себя честно, открыто, демонстрировать свое удостоверение ровно столько сколько этого достаточно для того, чтобы я записала, прочитала, сфотографировала, сняла и так далее и тому подобное. Да? Ну и, собственно говоря, публичная личность. Публичную личность я имею право снимать в любом месте. Поэтому имейте в виду, если вам товарищи ДПСники запрещают а, снимать, они нарушают свои же регламенты, и смело об этом им заявляйте. Дальше, значит, строится в соответствии их деятельность общественного доверия и поддержки граждан, понимаете? То есть мы им должны доверять, или они должны свою деятельность строить таким образом, чтобы мы им доверяли. А как мы можем доверять, если на элементарно, на их сайте, официальном сайте, да, я даже не могу прочитать регламентную базу, на основании которого это подразделение ДПС действует, меня вот это просто удивило, и из этой регламентной базы, да, половина просто к ним никакого отношения не имеет, я сейчас говорю про 711 указ президента, поехали дальше». В соответствии с, норм, с нормами ФЗ а полиции к задачам ДПС относятся. И вот здесь идет такой перечень, который меня очень порадовал. Три всего лишь пункта – сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных прав и интересов, а также интересов общества и государства. Второе – обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств. Третье – предупреждение пресечения преступлений и административных правонарушений в области дорожного движения. И, соответственно, функции ДПС тоже перечислены. Здесь первая функция – это оказание содействия помощи осуществление распорядительной регулирующих действий и так далее и тому подобное. Вы можете сами все прочитать и на своем сайте ДПС тоже можете прочитать в вашем регионе, что же они, собственно говоря, делают и чем занимаются. И вот, вот это вот писанину, да, то, что здесь на сайте выложено, подписал командир полка ДПС УВД по городу Сочи, подполковник полиции, Метелев Сергей Юрьевич. То есть он расписался за достоверность данной информации. Вот, ну На самом деле не совсем достоверная информация. Поехали дальше. Все-таки мне хочется сегодня пробежаться по, по тому, как эти товарищи действуют. А, у них был приказ МВД России 2009 года, 185-й. 185-й приказ отменен, ребята, поэтому мы его не смотрим. Вместо него действует 664-й. Приказ МВД России об утверждении административного регламента исполнения Министерства внутренних дел государственной функции по осуществлению Федерального государственного надзора за соблюдениями участниками дорожного движения. Но смотрите, для того, чтобы они вот этот вот приказ выполняли, да, 640, 664 об исполнении государственной функции, они должны быть государственной организацией, да? Если вы откроете вашу выписку по вашему ГУ МВД России, по вашему региону, ну, допустим, ГУ МВД по городу Севастополь, да, либо ГУ МВД по городу Москве, вы посмотрите, пожалуйста, учредителя. Вот в учредителях там четко написано по-русски «юридическое лицо МВД». Юридическое лицо. А данный приказ МВД не наделял юридическое лицо ничем, ничем, ничем, понимаете? То есть он здесь наделил функции, государственной функции. Ну, как это относится, вот не знаю, у законодателя, видите, так все просто. Хорошо, давайте прочитаем, собственно говоря, что меня вообще заинтересовало в этом, во всем административном регламенте. Очень интересно то, что... По этому административному регламенту у них четко прописано, за что имеет право сотрудник ДПС значит, вас останавливать. Да? Обратите внимание на вот эти вот пункты. И там есть такой пункт очень интересный, да, остановка для проверки документов. Но вы знаете, ребята, анализируя документальную базу, вообще нормативную базу по деятельности вот этого полка ДПС, я пришла к выводу, что на самом деле, если сотрудник ДПС вас остановил для проверки документов, но не называет причинами, по которой он проверяет документы, вы можете дальше совершенно спокойно ехать, не предъявляя ему документов. Потому что проверка документов для выявления чего-то, либо для составления протокола. Да? Во всех остальных случаях какой смысл проверять документы? Ну, в какой вообще в этом смысл? Почитайте внимательно нормативную базу. Вот. Как правило, у нас останавливают для проверки документов, а потом начинают. Да, есть аптечка, есть огнетушитель, есть все остальное – кстати, про правила ГИБДД я вам уже сказала, да? самое интересное, что они имеют право действовать на территории Российской Федерации, которая у нас на Дне Морском. Вот там они имеют право искать аптечки, искать огнетушители, может быть там еще каким-то образом проверять, останавливать и так далее. Вот. Ну, поскольку они же действуют на всей территории Российской Федерации, пусть они себя ни в чем не ограничивают на Дне Морском. Вот совершенно спокойно мы можем им это позволить на той территории. А, на что еще хочу обратить ваше внимание. Внимание. Значит, смотрите, есть у нас такая вещь, которую каждый сотрудник ДПС пытается применить, называется он протокол об административном правонарушении. Да, они вам составляют такие замечательные протоколы. Так вот здесь самое интересное, что протокол так и называется, он так и действует, административное правонарушение. Во-первых, вы должны понимать, что этот протокол составляется только в случае нарушенного права. Понимаете? Ни правила дорожного движения, ни отсутствие аптечки, еще чего-то. Нарушенного права. Да? То есть у нас должно быть какое-то право или чье-то право да, какого-то лица, либо человека, который водитель или управляющий транспортным средством нарушил. Так вот, составляя этот протокол, да, либо если сотрудник ДПС грозится вам составлением протокола, вы поинтересуетесь у него, какое, собственно говоря, право. И право чье, право кого вы нарушили. Да, как правило, выясняется, что вы нарушили право сильного. Вот и все. Потому что это вооруженные люди. Да? И они имеют право, по их мнению, делать все, что им заблагорассудится. Так вот, ребят, я открыла кодекс административных правонарушений. Статья 2.1. Административное правонарушение. Сейчас я хочу акцентировать ваше внимание на следующие вещи. Пункт один. Административным правонарушением признается противоправное виновное действие. Какое противоправное виновное действие в отсутствии огнетушителя в машине? Дальше читаем. Дальше очень интересно. Ну, я просто вам вопросы для размышления. Дальше очень интересная вещь. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие, бездействие физического или юридического лица. Все, точка. То есть Кодекс административных правонарушений не предусматривает никакого, в принципе, нарушения права человеком, понимаете? То есть весь КОП рассчитан на физическое или юридическое лицо. Кстати, тот же самый Кодекс административных правонарушений говорит нам о том, что права всех равноправны, да, вот, у нас у всех равные права, у юриков, и у физиков, и у человечков, он все, все говорит, что у всех равные права. Однако, кодекс административных правонарушений действует очень, очень хитро, ребят, только в отношении физических лиц. Вот, ну там как-то хитрая формулировочка, но тем не менее. Ребят, еще раз обращаю внимание, значит, статья 2.1, пункт 1. Административным правонарушением признается противоправное виновное действие физического или юридического лица. Все, вот, вот это, вот это вы должны а, запомнить раз и навсегда. Что еще здесь интересного есть? Есть еще статья 1.2 «Задача законодательства об административных правонарушениях». И вот здесь теперь, ребят, поистине, вообще чистый мед, читаю, радуюсь. Задачами законодательства об административных правонарушениях является защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина. То есть они этим кодексом должны вас охранять. Понимаете? Охранять, а наказывать виновных в деяниях, либо в отсутствии таковых физических и юридических лиц. А человека должны охранять, а физиков и юриков наказывать. Понятно вам? Дальше. Охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка, осуществление государственной власти. Общественного порядка общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических. А вот здесь вот уже интересно, ребята. Вот здесь напрягли ушки и внимательно вдумались. Защита законных экономических интересов физических и юридических лиц. Законные экономические интересы. То есть у физических и у юридических лиц нету прав и свобод. У них есть законные экономические интересы. Так вот, когда физическому лицу вменяют административное правонарушение, да, значит, вы за, за, за нарушили что то <смех> Чье-то законное, чей-то законный экономический интерес. Понимаете, в чем дело? Вот. Так вот, можете тоже полюбопытствовать, а чей законный экономический интерес вы нарушили, когда вы схлопотали административку, ну, допустим, за нарушение порядка суда. Да? Судебные приставы очень любят развешивать 19.1, 19.3, 17 там по всем пунктам. Вот. вот, мне очень любопытно, да, чьи законные экономические интересы? <смех> вот чьи суда, судебного департамента, кто за всем этим стоит. Дальше поехали, да, юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждения административных правонарушений. Но вы понимаете, да, кому вообще КОПП писался, КОПП наш любимый кодекс административных правонарушений, кому он писался, для чего он писался, да, то есть законные экономические интересы. А, ребят, ничего личного, ребята зарабатывают деньги, да, пока вы признаете себя физлицом или пока вы еще не определились, человек вы там, или а, суверен, или, или там еще какой-нибудь русин, или еще кто-то, вы поймите, а сейчас мы не говорим о ваших титулах, мы сейчас вообще не ведем работу а, в, в том русле о восстановлении ваших родов, ваших корней. Вот сейчас очень много ответвлений а, на самом деле ведется по, по родовой деятельности, да, по родовым системам, по землям, по возрождению родов, и каждый именует себя на всякий лад. Кто как хочет, так и называет, да, кто-то боится каких-то слов, да я не буду себя человеком называть, я не буду себя а, называть. А, сувереном там или еще кем-то. Давайте рассуждать все-таки юридической терминологии, да, и я вам скажу так, что есть вид живой особи, он может быть собачка, коровка, человечек, я не знаю, там, кузнечик, да, может быть, там, кошечка, как угодно, это вид живой особи, может, жирафы, слоны, гиппотамы, и т.д. и т.п., да, комары, мухи, осы. Ос, кто там как, кто хочет но есть юридическая терминология есть и э, как юридический термин человек к живому виду человека это две большие разницы понимаете вы можете внешне выглядеть как человек да но вы должны доказать юридически что этот термин к вам применим юридически да, вот как это доказать, ребята, вот вы все говорите, что, а что и так непонятно, у меня руки-ноги, что непонятно, что ли, что я человек, вот здесь вот это про меня написано. Хорошо, ребят, написано, но вы тогда вообще не понимаете, что такое юриспруденция. Вот если вы придете да, куда-нибудь в суд и будете отстаивать свои права, и скажете, вот, я веду коммерческую деятельность, например, да, и вот там кто-то совершил против меня правонарушение, я хочу отстоять свои права. Вы же должны показать, что вы представитель юридического лица, да, вы в его интересах сейчас пришли в суд, с вас потребуют документы, что вы представитель юридического лица. И как только вы докажете, что вы а, и есть юридическое лицо, да, представляете его интересы, вот только тогда а, на вас будут действовать... или будут применимы в отношении вас определенные законы и нормы, которые применимы судами, да, и вообще в принципе в правовом поле в отношении юридического лица. Только при доказывании того факта, что юридически значимого факта, что вы и есть юридическое лицо, да, либо представляете его интересы. Так вот, с точки зрения гражданства, все то же самое, да, Гражданство мы никак не докажем, у нас нет ни одного документа, подтверждающего гражданство, потому что документ, подтверждающий гражданство, их два на самом деле, это подписанная присяга, вот, и это указ президента, да, о вступлении вами в гражданство. Все. Других каких-то штампиков, там, я не знаю, выписок, все это мура на самом деле. Почитайте закон о гражданстве, там все четко написано, что подтверждает гражданство. Да? Поскольку у нас этих документов нет, мы это подтвердить не можем. Паспорт, мы с вами все уже знаем, что он подтверждает ваш статус физического лица. Если вы приходите с паспортом, значит, вы физлицо. Значит, к вам относятся все законы, которые относятся к физическому лицу. Понимаете? То же самое, если вы приходите в суд или в другой орган и хотите, чтобы к вам а, применялись нормы, которые должны применяться к человеку, так вы должны юридически значимым документом показать, что вы действительно человек. Вот. А именно юридический термин «человек», да, как вот паспортом подтверждается, что вы физлицо, если вы его предъявляете. То же самое и про человека. Назваться человеком – это не значит, что вы юридически являетесь человеком, поймите вот эту вот тонкость и вот эту разницу. И когда судьи смеются и говорят, не надо мне доказывать, что вы человек, я и так вижу, что вы не корова или не слон, да, это ёрничество, ребят. Это в прямом смысле ёрничество. Потому что дальше она возьмет с вас паспорт и начнет судить по физлицу, потому что вы предоставили этот паспорт. То же самое относится ко всем вашим удостоверениям, да, общественных организаций, удостоверениям личности разных мастей. Кто такая личность, да, это то же самое персон, person, персона, то же самое физлицо. Если вы предоставляете удостоверение, да, то все понятно, там лицо будет, потому что удостоверение личности, а личность это персона. Вот, тоже вас будут там и судить, разбираться, разговаривать с вами, как с физлицом, потому что вы себя так идентифицировали. С точки зрения удостоверения, вот, сотрудники органов не дадут соврать, действуют правила первого документа. Что это значит? Что первый раз, чем вы представились, так с вами будут разговаривать. Дальше вы можете хоть 33 титула называть, но самый первый, он всегда действует. Вот. То есть, если вы показали паспорт, все, ребята, дальше, чем бы вы себя ни доказывали, с вами будут разговаривать как с физлицом. Если вы показали удостоверение, все то же самое, да, вот. Если вы показали документ, что вы человек, да, то с вами обязаны разговаривать как с человеком. Вот. И в любом случае на вас уже юридически начинают действовать все те статьи и все, что указано в законе в отношении человека. Как только вы предъявляете данный документ, да? у нас в МОД народное единство, таким документом является декларация. Мы сделали форму декларации с фотографией. Мы сейчас подумаем, как эту форму упростить, но тем не менее, пока на текущий момент вы можете пользоваться такой формой. Вот. Это называется личный документ. Личный документ не требует заверения никакой коммерческой организации, никакой коммерческой фирмы. То есть это личный документ. Если вы будете туда ставить отметки до какой-то левой, левой кухни, то этот документ будет считаться недействительным. Если вы возьмете вообще в принципе законодательную базу, прошерстите, да, по документарному обороту, то вы узнаете, да, что а, любые отметки посторонние в документах, которые там не предусмотрены регламентом или еще чем-то, да, они являются недействительными, сразу аннулируют а, сам вид документов. То же самое вы знаете, прекрасно написано в законе о паспорте, да, а вот, опять же, да, оговорюсь, вот если еще кто, кто про паспорт там не, не проснулся, не понял, любой вид документа должен быть установленного образца и утвержден. Утвержден тем ведомством, который выдает этот документ. Для чего? Для того, чтобы а, любой сотрудник, который взял у вас этот документ на проверку, да, кому вы предъявляете, смог по формальным признакам вообще быстренько понять, как бы соответствует документ установленным критериям или не соответствует. И если вы возьмете те же самые, допустим, закон об исполнительном производстве, да, вы увидите, что там будет документ установленного образца. И так на самом деле практически по всем документам внешний вид документа всегда описан в регламентной базе так вот корочки паспорта российской федерации мало того что нигде не описаны так еще и а, нигде никем не утверждены они должны утверждаться тем органам который их выдает да, либо органам который спускает да и скажет вот мы допустим совет федерации утверждает эти корочки, мвд их выдает да то есть кто-то должен утвердить вот этот документ а так получается что у нас коммерческое юридическое лицо мвд само печатает само по своему своим внутренним регламентом утверждает, выдает, ну, как бы такое само между собойчик То есть, ну, непонятная вообще история с этими корочками. То же самое с удостоверениями сотрудника полиции. Да? Где-то должен быть документ сотрудник полиции, сотрудник ДПС, да, который устанавливает вот этот вот формуляр, да, саму корочку, Внешний ее вид. То есть, как нам, по каким признакам, вы можете спрашивать у сотрудников ДПС, да, на основании какого документа утверждено ваше удостоверение. Сам вид, внешний вид удостоверения, чтобы я мог свериться, что оно сейчас не фальшивое. Да, помимо того, что вы проверяете, кем оно выдано, да, я хочу еще до, до, вы должны еще убедиться, какая должна стоять печать, а сколько должна стоять печать. А должна ли стоять голограмма и где, в каком месте. Понимаете? То есть, вот эти вот формальные признаки вы тоже все должны должны видеть и замечать. Вот, ребят, такая вот интересная у нас сегодня получилась лекция. То есть я обратила ваше внимание на те узкие, тонкие места, да, на которые бы стоит обращать внимание вообще понимать, как взаимодействовать с нашими структурами. Ни в коем случае не надо терять лицо, да, тем более человеческий облик, человеческий облик и морали. Вот, ведите себя достойно, как и подобает человеку да, в духе братства и родства и вообще в духе терпения, покровительства всем остальным и всего остального. Вот, ребят, то есть держите такую высокую марку человека, не надо впадать во все тяжкие, не надо ругаться ни с кем, да, наезжать ни на кого, просто спокойно разъясняйте. Сейчас, к счастью, закон на нашей стороне, вот, особенно все модовцы, кто уже себе сделал декларацию, да, уже могут ей пользоваться и совершенно спокойно уже даже ГИБДД, так называемые, да, которая сейчас ДПС и МВД нас знают, и они спокойно на это реагируют, они получили определенные указания по этому поводу. Вот, единственная важная вещь, важная, я еще раз акцентирую, ребят, на это внимание, да, что статус человека вы должны подтвердить юридически значимым документом. Ну, должны подтвердить. Потому что иначе вы человек, это биологически живое существо. Ну, то есть вид, вид животного, вид там еще чего-то, кошечки, мышечки и так далее, да, пока вы не подтверждаете юридически. Вот как только юридически вы подтвердили, предъявили документ. Да, вот тогда уже к вам и будут применяться те нормы, которые написаны про человека. А пока мы не приучим все вот эти так называемые органы Российской Федерации, да, не приучим к тому, что не надо нас по документам слечать, сейчас они распознают только одно, только документы. Больше они не распознают ничего. Ни живой, ни живорожденный, ни какую-то там матрицу Русина, ни как там Русов, ни, я не знаю, там, ни Ким, врагов каких то там еще ребят но ну, нету такого в юридических документах но ну, нету но ну, вы поймите но я вас всех прекрасно понимаю я уважаю ваш выбор самоидентификацию да но вы там называете такими там себя там титулами триадами там и какие вы только там не, не бываете но я вас всех прекрасно понимаю это все замечательно вы так хотите ну ради бога да хоть, корем, хоть, э -э -э, хоть королем хоть я не знаю там принцессой небесной неважно ребят но принцесса небесная не записана а, в нормативно-правовых актах, ну не записано, но ну, нет такого термина. Понимаете, как вы докажете, что вы принцесса небесная, чтобы к вам какой-то пункт применялся? И нельзя так говорить, что я принцесса небесная, поэтому ко мне не применяются все ваши ПДД там и все остальное. Нет, так не работает, ребят, ну не работает, ну поймите вы это наконец. Вот, и я просто хочу до вас достучаться, чтобы вы осознавали, что работать будет только тогда, когда вы будете доказывать. Да, сейчас э, мы доказываем бумажкой. Да, вот я человек, вот я себя задекларировал в заявительном праве, заявительное право работает, его никто не отменял. Я обнародовал и опубликовал. У нас по заявительному праву все, что обнародовано, опубликовано, все действует, все считается вот действующим, да, никем не опровергнуты, ну так вообще действуют, а кто опровергнет, что вы человек, да, у нас на самом деле непризнание человека или человеческой группы приравнено к геноциду, почитайте, пожалуйста, конвенцию о геноциде при ООНовской, там прекрасно все написано, формулировка, что такое геноцид, тоже написано, то есть непризнание человеческой группы или человека, к геноциду. За геноцид у нас определенные а, карательные методы идут. Поэтому, ребят, Давайте, наверное, уже выключать самодеятельность. Да? Все-таки мы с вами находимся в определенных условиях, условиях военных действий, да? в театре военных действий. Поэтому давайте вести себя достойно и корректно. Вот сейчас условия таковы, что кем бы вы себя там ни называли, вы это должны подтвердить. Да? Для того, чтобы к вам ничего не делствовалось и не применялось, что вы там королева небесная, да? значит подтвердите, что вы королева небесная и к вам ничего не применяется. Вот. Как вы там себя называете – Неважно. Но а, дело в том, что есть определенные терминологии, которые используются в нормативной базе. А, вы должны опираться на эту терминологию только ради того, чтобы система распознавала и понимала, как э, с вами взаимодействовать, какие законы к вам применять, понимаете? По умолчанию система к вам будет применять физическое лицо, пока вы ей не докажете обратное. Как только вы доказали обратное, она будет к вам применять э, человека. Вот это очень важно понимать, и как бы вы там себя не идентифицировали, я еще раз попрошу, и первый раз буду просить, да, все-таки быть благоразумными. Ребята, подумайте, что сейчас юридическое база такова, да, что пока вы не докажете, ничего к вам применяться не будет. Да, нужно доказать. Есть то, что было годами отработанная технология, применялась по умолчанию. Да, это, эти юрики, эти физики, все. Других зверушек не существовало в этом царстве государстве. Поэтому давайте все-таки введем. У нас есть другие термины, у нас есть другие понятия, которыми мы можем оперировать. Да, вот, поэтому мы имеем полное право оперировать этими терминами и понятиями. Просто нам нужно доказать, что мы к этим относимся. Но то же самое. Да? Хочу еще раз обратить ваше внимание, что внимательно смотрите на терминологию. Внимательно смотрите, ищите к ней термины определения, что это такое. да. То, что касается, все пишут очень много видела документов, где пишет многонациональный народ, который у нас, этот термин используется в проекте Конституции Российской Федерации. Хочу вам сказать, что нигде этот термин не установлен. Вот, поэтому, ребят, аккуратнее используйте, да, потому что надо еще будет доказать, относитесь ли вы вообще к многонациональному народу или не относитесь. Может быть, они вообще другие народы имели в виду, понимаете? Вот, черт его знает, какой то многонациональный народ должен за Россию, за эту голосовать или вообще что-то делать, да. Мы же не знаем, особенно если они на территории континентального шельфа располагаются, да, то черт его знает, какой там многонациональный народ. Может там синие человечки на дне океана, понимаете, это их народ. Мы не знаем, Поэтому применять это, ну, я не знаю, как применять. Термин, который противоречит общепризнанным нормам международного права. Там нет такого многонационального народа. А, дальше, значит, обычный народ. да, Кто входит в обычный народ? Сколько человек в обычном народе? Вот, если вы в своем общественном движении или в нашем общественном движении, допустим, мы утвердили, да, что один и более человек, мы в меморандуме прописали, один и более человек является народом. Все, мы имеем право как народ издавать свои волеизъявления, указы, приказы и так Далее. но У нас этого права никто не отнимал, а, нигде нету ни одного НПА, который прямо запрещает народу издавать свои собственные приказы, указы и так далее. То есть нигде такого нету, поэтому имеем полное право. В меморандуме мы написали, что один и более человек является народом. Все, мы можем применять терминологию «народа». Да? Следующая терминология а, «русы». Русы, русский народ с одним С, да, какие-то народы. Есть документация, да, но опять же, ребят, как мы будем поднимать эту документацию, что вы русские народы? Да, кто входил в семейство русских народов, да? кто туда входил, сколько, надо поднимать исторические а, какие-то документы, заказывать экспертизу по этим документам, подлинность этих документов. Вот. И тогда уже можно называться теми или иными народами, как-то как это доказывать. Ну, понимаете, сейчас ситуация такова, что время доказывания лежит на стороне обвинения, да, а сторона обвинения и вообще все по барабану, <laughs> вот, Российская Федерация хочет и все, а физлицо, мне ничего не надо, у меня во всех документах написано физлицо, и попробуй докажи обратное, поэтому получается, что время доказательства сейчас мы берем на себя, да, мы можем это делать, нам никто не запрещает этого делать, вот, но, понимаете, мы как бы, и никто и не настаивает, чтобы мы это делали, но тем не менее мы можем этим заниматься, поэтому кому интересно, как какие-то исторические документы поднять и юридически а, провести юридическую экспертизу, да, вообще законности этих документов и выставить все-таки хронологию, а то сейчас очень много течений поднимается, да, кто как себя не величает и князьями, там, и теми, и семи, и, и, а, и русами, и русинами, и, и всякими, но а, ни одной экспертизы, вот сколько я спрашивала, да, смотрела на сайтах, ну нету экспертиз, вот, сделайте экспертизы, покажите Докажите, докажите что да действительно вы вот по документам такими являетесь вот на основании экспертизы экспертиза вас признала вот сделайте свою экспертизу вы же не, не, не обязаны ходить в какие-то экспертные там общепризнанные крутые органы сделайте хотя бы свою предварительную экспертизу на основе чего-то где вы это взяли вот приведите протоколы да, до и так далее то есть вы же тоже это все можете сделать ребят я же не против используйте все что хотите я вам просто подсказки даю как это сделать корректнее чтобы вас признавали, да, они а карательную психиатрию к вам применяли. Просто сейчас очень много ребят обращаются, которые заявляют себя да, кем угодно, то ЦК КПСС, то СССР и попадают под карательную психиатрию. Ну, потому что, ребят, ну, а как еще к вам относиться? Вы действуете в правовом поле, а в правовом поле надо действовать корректно, корректно, но нет у них в правовом поле РФ, кто такие ЦК ПСС, понимаете? Это вам не запрещает ими быть, но вы должны какую-то доказательную базу иметь, понимаете, принадлежность к организации, да, если вы создаете организацию, то есть какой правовой статус у этой организации и так далее и тому подобное. То есть что-то, какие-то должны быть документы, это подтверждающие утверждающие. Потом очень много документов я читаю, где терминология применяется вообще все в кучу, да. Если кто-то создал царство государства, ребят, ради бога, царство государства вы создали, но если вы говорите о государстве каком-то, да, о государстве обязательно должна быть конституция, общепризнанная, а это значит, что должен быть проведен референдум, тогда вы будете считаться государством, да. Вот, у государства должны, должно быть население, то есть граждане государства, да, опять же должен быть закон о гражданстве, вот, в любом случае, либо какие-то элементарные законодательные нормативно-правовые акты, да, на основании чего это государство действует, то есть вы можете там сделать свой уклад. Да? Но если вы говорите о государстве, то государство, допустим, по конвенции ООН, по уставу ООН не должно противоречить международным общепризнанным нормам. Да? Если вы выходите на международный уровень, вот, если вы хотите вообще там заявиться, да, что вот вы создали отдельное государство, то имейте в виду, вот такие вот нюансы все равно должны быть. Да? То есть статус государства, он, собственно говоря, подразумевает под собой некие действия, потому что даже можно создать любой виртуальный государство как угодно, да, но сделайте конституцию к нему, сделайте конституцию, пускай на референдуме 10 человек ее примет, да, все, все население государства в 10 человек ее примет, но она будет, вот тогда вы будете уже государством. У государства есть граждане, да, граждане мира там или граждане какого-то государства, сделайте закон о гражданстве элементарный в три пункта, да, вот, там еще какой-то проще, то есть как получить это гражданство, да, какой какой документ, какого установленного образца должен быть, да как его отличать, чтобы, допустим, сотрудник ДПС вас остановил, а вы сказали, а я гражданин другой страны, и все. И он открыл документ, и сказал, а, да, действительно все сходится, то есть не надо изымать этот документ как фальшивый, он действительно принадлежит другой стране, понимаете? Вот такие элементарные вещи хотя бы сделайте, кто создает государство. А дальше... Про, про государство, да, дальше про какие-то общественные организации то же самое, да, установленного образца что-нибудь сделать, где посмотреть, как это должно быть выглядеть, на сайте, куда, куда вообще вот вы взаимодействуете с системой, да, где система должна видеть, что вот то, что вы принесли, это соответствует тому, чему мы приняли внутри организации, да, вот э, такие вещи тоже должны быть обязательны. Ну, я такие основополагающие вам э, рассказываю, поскольку все, все сейчас, все объединения, человеческие, да, все организации все равно все движутся в одном направлении, да, мы все хотим сделать жизнь лучше, но очень много вижу документов своих коллег и в этих документах вижу вот системные такие а, не, недочеты, недоделки, да, что вот идея это хорошая, идея это правильная, идея это нужная, важная, да, но вот а, не соответствует просто нормативной законодательной базе, ну вот, но не соответствует, да, потому что должно быть, ну это такие прям самые-самые большие, а, самые крупные такое вот, ну я не могу сказать, нарушение, да, ну вот такое оч очевидные, в общем, вещи, которые должны быть, поэтому, ребят, обратите, пожалуйста, на это тоже внимание вот и хочу такую вот затронуть тему да с сувереном я вам хочу сказать следующее что во всех конституциях мира абсолютно во всех конституциях мира прописано что народ является человек является носителем суверенитета и а, человек, который один и более человек, мы знаем, что это народ, да, и народ объединившись а, создает государство, и государство является суверенное. Государство суверенное, потому что а, народ суверен, а, потому что каждый человек этого народа является носителем, частным носителем суверенитета, поэтому и государство суверенное, но никак не наоборот. А, термин суверенный невозможно отнести к государству, потому что государство это все-таки юридическое образование, это юрлицо. В любом случае, как не говорите, да, государство – это коммерческое образование. Но ну, коммерческое, некоммерческое – это уже зависит от того, как его на деятельность ведет. Но в любом случае, понимаете, это некое образование, объединение, там, я не знаю, организация, да, то есть она не может быть сама по себе со статусом суверена. Но не относится суверен к государственным терминам, не относится. Точно так же, как и в народе, Название какой-нибудь организации да если будет там а, суверен это не значит что эта организация действительно обладает этим суверенным суверенитетом этот суверенитет еще и нужно доказать да еще и откуда у тебя этот суверенитет что такое вообще суверенитет это вольная это свобода и это а, надел земли вот то есть ты хозяин земли суверен это хозяин земли а каким образом государство стало хозяином земли, вольным хозяином земли? Ну, давайте вот по-русски, по-русски, на русскими, русскими словами, по русским терминам, да. То есть, как может стать сам государство, которое является вообще юридическим лицом, вольным хозяином земли. Ну, это же нонсенс, это же тавтология получается, то есть это термины, которые неприменимы, да. Невозможно сказать про машину, что она живая, живорожденная, но ну, невозможно, да, машина это, я не знаю, выкидыш автопрома, особенно наши машины, вот, но ну, не, не живые, живорожденные, правильно, вот то же самое, но ну, суверен это хозяин, вольный хозяин, который имеет надел земли, да, и распоряжается им, владеет им, да, по праву рождения ему эта земля принадлежит, Принадлежит, вообще выделяется принадлежит и так далее вот то есть и везде прочитайте любую даже наш проект конституции возьмите что там написано что человек народ является носителем суверенитета, да, от этого и государство суверенное, вот, потому что государство объединило вот этих суверенов, носителей, да, и вот оно стало суверенным. Ну это, грубо говоря, там, если борщ содержит свеклу, да, то это свекольник, вот, но никак не иначе, да, просто борщ содержит свеклу, поэтому он свекольный. Uh, не, не, не, не от другого да, что сам сам по себе больше свекольный, потому что он он свекла, но он не свекла. Он борщ, вот, поэтому и с государством, да, там в государстве помимо суверенов есть еще и несуверены, понимаете, вот, кто такие несуверены, да, ну, тоже надо разбираться, вот, но тем не менее, да, по римскому праву, посмотрите, да, римская курика, кто там были, там были много жителей всяких разных, вот, и граждане, и огражденные законом, и не огражденные всякие разные... Вот. Но давайте не будем лезть далеко, давайте хотя бы посмотрим элементарно по факту, что есть здесь сейчас. Да? Здесь сейчас во всех конституциях мира... Кроме некоторых, в тех странах, которые они, которые не являются суверенными, есть такие страны. Во всех остальных странах, вот сколько я просмотрела Конституцию, уже, наверное, больше 40, во всех странах прописано, что народ является носителем суверенитета. Поэтому, если вы отказываетесь от того, что вы вольный, да, если вы отказываетесь от того, что вы являетесь носителем суверенитета, то, ребят, дальше будут последствия. Но я сейчас не буду вам рассказывать это очень долго, да, на тему каких последствий, что в 2022 году все закрывается, и следующая там возможность выйти из рабства откроется в девяносто девятом году. Ну, бывают всякие последствия, поэтому просто, просто проанализируйте де-факто, де ситуацию, потому что, ребят, паразиты ничего не скрывают, вот честно, они ничего не раскрывает все на поверхности. Читайте внимательно документы, читайте. И желательно читайте документы, которые актуальны здесь и сейчас. Они меняются. Смотрите, какие сейчас актуальны. Вот сейчас по всем конституциям мира, между прочим, все конституции приняты, да, кроме российской. Все приняты. Посмотрите конституции там Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы, Белоруссии, Казахстана. Посмотрите. Вот эти хотя бы, они на русском языке все есть. Союзных республик бывших СССР. Посмотрите, в конституции, вот там есть про суверена в некоторых, правда, не во всех, да, вот, которые суверенные государства. Там есть про Посмотрите на текущий момент. Здесь такая вот хитрая игра идет, понимаете, кто кого куда перезатянет, пере, переуведет. Но давайте трезво смотреть на вещи, да. Если по текущему законодательству мы говорим о том, что есть, есть такое понимание, причем это не скрывается нигде, что народ является носителем суверенитета, значит, надо стать этим народом носителем суверенитета, да, и хотя бы самому себе назначить, там, сделать документы внутри своей организации, да, что вы носитель суверенитета. Вот, ну, никак не иначе. А когда вы отказываетесь напрямую от этого, да, то вы куда попадаете в следующий траст до 99 -го года, отказавшись от свободы, от воли, от земли, от естественного права. Да? Но, в общем, ребят, здесь такой момент, которым надо разбираться. разбираться более детально, вот, потому что очень много нестыковок в этом моменте. Я послушала всех ораторов, которые выступали на тему суверенитета, вот. Но я вам хочу сказать так, что мы живем с вами в очень сложное время, когда очень много информации, она противоречит одна другой. Поэтому слушайте зов своего сердца, да? анализируйте ту информацию, которая актуальна здесь и сейчас. Не просто так она используется, она не просто так показывается. Дело в том, что они не имеют права закрывать правду. Вот это тоже такой нюанс, который вам нужно понимать. Они не имеют права закрывать правду. То есть если они написали во всех конституциях о суверении, эти народа, значит, они обязаны были это сделать. Не просто так они это написали. Значит, это нам с вами подсказка, что этим надо как-то воспользоваться, да, а, не пугаться этого слова и не убегать от этого слова, да, и не там «чур меня, чур меня». С физлицом нам с вами все понятно, мы разобрались, кто такое физлицо, да. С человеком нам с вами тоже понятно, но вот теперь новая градация, да, новые водные данные, что человека надо доказать, чтобы система начала вас идентифицировать как человека. Вот, предъявлять ему уже документы человека, личный документ, да, ну и то же самое с сувереном, ребят, тоже надо э, доказать, да, либо как-то документально оформить, что тот э, суверен, про который говорится во всех конституциях, это мы и есть, понимаете, что, что есть такой суверен, суверен, носитель суверенитета, высшая власть, да, как у нас говорится, что кто такой высшая власть? Хозяин, высшая власть это хозяин, ребят, Поэтому то же самое, надо доказать, да, либо доказать обратное. Но, по крайней мере, сейчас еще никто обратно не доказал. И э, предположение того, что суверен относится к государству и применяется только к государствам, либо каким-то, э, я не знаю, там, религиозным трастам, но, слушайте, у Макдональдса тоже буква М. Это же не значит, что э, они, значит, весь русский алфавит принадлежит к торговой корпорации Макдальсятина. Ну, ну нет, конечно же, если он пользуется русскими буквами, да, да, ну, ну, было это в трасте. Ну, хорошо, использовали это слово в трасте. Но, опять же, ребят, про, про свекольный борщ вспоминаем. Ну, значит, взяли они там парочку суверенов. вот, На этом основании и заверили. Вы же поймите, что суверен – это не просто тот, кому земля принадлежит. А земля еще и с золотом, да, скалаторным золотом. Вот, там очень много нюансов. Поэтому подумайте 10 раз, да. Если э, в какую-то религиозную организацию суверенную, да, вошли три суверена со своим калаторным золотом и с землей, они себе вполне, возможно, могли так организацию эту назвать. Почему нет? Вот. А как уж они там внутри в этой избушке все устроили, ну это их право. Вот. Поэтому говорить о том, что нет, я туда не хочу попасть, там я не буду этим называться, как вы туда попадете? Ну как? Если эта организация закрыта, трасса закрыта, не существует по факту. Но как вы туда попадете? Это, знаете Это давайте сейчас, давайте сейчас попадем в Древний Рим. и Поэтому я не буду там изучать правила третьего рима там или еще чего-то да в древний рим попаду Ну, ну это же бред бред давайте по факту смотреть на, на вещи Давайте смотреть на вещи актуально, да, то есть что есть сейчас по факту, какие есть организации. Вот мы с вами разобрали организацию Российской Федерации, мы с вами прекрасно понимаем ее устройство. Что это некая некоммерческая структура, да, которым руководит там правительство Российской Федерации. Оно в, в своей структуре создало много-много дочерних обществ, да, различных юридических лиц, которые ничего ни общего с государственной системой управления не имеют. Вот, да. Давайте фактом смотреть в глаза кто такой путин да путин это которому кто-то а, на каком-то референдуме да а, выразил доверие опять же да все документы уничтожены кто конкретно выражал доверие сколько их человек 7, 17 миллионов так да, как было заявлено или 17 тысяч или 17 человек. а кто конкретно пофамильно вы можете сказать а мы можем пофамильно найти этих людей нет уже документов почитайте все документы о референдумах они уничтожают уничтожаются мгновенно практически как это доказать кто ему оказал доверие кто ходил на выборы кто вообще это делал где эти люди покажите мне где нету этих людей нету вы их не найдете вообще невозможно сказать кто ему оказал доверие опять же да общепризнанный мировой лидер кем он признан да, может быть, у них там и до этого была одна бандовская группировка, понимаете? Они там все друг друга там со школы еще знают. Кто его признал-то? Где документы о признании? Я не видела документы. То, что они к нему ездят, ну, это ну и что, пусть ездят. Это не документы о признании. Вот. Ну, да, корпоративная тусовка, понимаете? Я вот так скажу, да. Мы с партнерами встретились. Они же тоже все коммерческие лица. Что Меркель там, представитель, да, коммерческого юрлица. Что Алан там или еще и же с ними там и со всеми политические деятели, да, это же не говорит о том, что там кто-то кого-то признал, вот, торговые отношения, как ты будешь не признавать хозяина фирмы, с которым ты ведешь торговые отношения, да, ну это же бред, но какое это имеет отношение к государству, но какое? То, что его признала другой хозяин другой юридической фирмы, какое это имеет отношение к государственному управлению или государственному строю? Объясните мне, пожалуйста. Зачем за, я не знаю, за директора? Газпрома же никто не голосует, да, за Миллера. Что-то мы не ходим на референдум, Миллера не выбираем. Директора Макдональдса никто не выбирает. А Путина зачем-то выбирает. Ну что это за игра? Что это за фарс вообще? Где эти люди? Вот покажите мне. Поэтому, ребят, я хочу вас просто призвать к тому, что давайте уже начинать разбираться да, во всех тонкостях и нюансах. Я, конечно, все понимаю, что сейчас очень много информации, сложно это делать, но тем не менее, да, давайте хотя бы включать голову и смотреть по факту. Если это написано, значит, это написано зачем-то. Да? Если вы смотрите, что народ, носитель суверенитета и во всех конституциях, это прослеживается, да, значит, это написано не просто так. Вот. Если есть выгода какая-то у суверена, да, значит, ее надо найти, что это за выгода такая. Значит, надо стать. Как это стать? Да? Точно так же, как мы проанализировали всю нормативную базу на предмет человека. Ну, пишется термин, человек пишется. Но когда нам разъяснили, что, знаете, вы, вот, руки, ноги, ноги нога, это не человек. Юридически надо доказать. Вот. Мы стали юридически доказывать. Хорошо, вот. Мы так можем доказать? Можем. Вот все доказали. Есть у нас юридический документ. Значит, теперь все, что написано про человека, к нам применимо. И э, с сувереном то же самое. И с народом то же самое, да, с многонациональным народом то же самое. Хотите под многонациональный народ? Да ради бога, подпишитесь, да, признайте себя многонациональным народом. И тогда уже действуйте, да, под, под вас. Но опять же, очень много нюансов. Обращайте внимание на термины. Обращайте, пожалуйста, внимание, Ребята, я вас очень прошу. Вот. Ну и, собственно говоря, да, когда вы взаимодействуете, вы спрашиваете, кто с кем, когда взаимодействует. Кстати, вот э, у всех сотрудников должны быть удостоверения. Поэтому приходя даже в тот же МФЦ, просите у них ваше, их удостоверения. Вообще, имеют ли они право с вами взаимодействовать, да, от какого лица? Может, они не трудоустроены пришли. У меня, кстати, была такая, такая история. То девушка мне стояла, объясняла, объясняла. Я говорю, вы здесь работаете. А да, я здесь работаю, там это, я говорю, покажите удостоверение. Он говорит, у меня его нет. Я говорю, почему? Но ну, я официально не трудоустроена, понимаете, а стоит мне, рассказывает, там куда, чего отправляет. Так что, ребят, проверяйте все факты, да, смотрите правде в глаза, да, и проверяйте все что, все, что вы можете проверить, просто вот задаваясь таким вот, ну, критическим, наверное, познанием, да, в такой вот критической манере, то есть оцениваете всю ситуацию, где какой термин применяется, на основе чего, чем можно этот термин доказать, а где определение у этого термина, да, а про нас это или не про нас, читайте преамбулу всех законов, про кого там конкретно говорится, уже в соответствии с этим идентифицируйтесь, как вам угодно, как вам выгодно. Выгодно прикинуться там ветошью? Прикиньтесь. Невыгодно, Не прикиньтесь. Выгодно быть суверенным? Будьте им. Невыгодно, Не будьте им. Понимаете? Подстраивайтесь под изменчивую реальность. Что же вас так метает-то всех? То одно, то другое. Я понимаю сложно, я понимаю трудно, но, ребят, ну, давайте разбираться совместно. Вот Я же не, не призываю к войне, да? Там, не призываю за то, что чтобы вы там все начали спорить, друг с другом агрессировать. Нет, давайте совместно, совместными усилиями разбираться в этих терминологиях, объединять эти усилия. Какая группа, кто что накопал, пожалуйста, давайте обмениваться опытом, обмениваться пониманиями, основаниями к этим пониманиям, да, с чего вы сделали такие выводы, почему вы такие выводы сделали, докажите, покажите, да, будем дальше копать. Какие-то обоюдные, обоюдные решения выносить и так далее, и тому так мы быстрее на самом деле придем а, к единой какой-то точке. Вот. А так получается опять у нас, знаете, раз... один то сказал, другой то сказал, то народ туда побежал, то народ туда побежал, то народ вообще на все плюнул, сказал, да ну нафиг, не буду я этим заниматься. Ну, тоже не усложняйте себе жизнь, ребят. Все. На сегодня всем спасибо. Благодарю за внимание. Пока-пока.